Они все живут здесь? Да, кроме Нуру и Дусу, которыми смогли завладеть злодеи. Мастер Фу что, они выпускал Только к вами, у которых есть хозяева, могут выходить в мир людей, Маринетт.